так как все обстоит на данный момент. Включая Итачи, которого ты сам привел в Акаски. Наши бойцы сейчас собирают информацию о Джинчурике и собирают деньги. Отлично. А что насчет тебя? Повезло ли тебе с поиском новых участников? Да. Следующим будет ниндзя из Скрытого Тумана. и Кисамэ Хашигаки, Монстр Скрытого Тумана. Я сам войду с ним в контакт. Еще один момент. Недавно мы получили любопытные новости с нашей стороны. Что именно? Один из санинов, Арачимару. Он мелькает вокруг, собирая информацию об Акацке. Что нам делать? Остановить его? Мы наслышаны о том, какой путь выбрал Арачимару. Откуда у тебя эти сведения? От подчиненного Сосори. Пейн, вы с Сосори справитесь с этим. Сам решай что делать когда встретишься с ним ясненько насколько я знаю, рачимару искусный воин с которым сложно совладать будет нелегко выведать полученную им информацию. За всем этим должен скрываться мотив. Итак, стоит ли мне представляться? В формальностях нет никакой нужды. Я уже многое выведал о тебе. Вы меня льстите? Вдобавок. Я слышал, ты пытался копать по докацке. Понятно. Так вы прибыли, чтобы убрать меня? Знаешь, я тоже кое-что знаю о тебе. Красный песок Сосори. Наверное, ты прячешься в этой кукле. Твое настоящее оружие – это третий Казыкаги. Mm, ты хорошо осведомлен. Не помню, чтобы что-то рассказывал о Казакаге. Если я чем-то заинтересован, я немедленно изучаю это. Таков уж я. Да, информация, которая была мне известна, была передана мне Кабута, но я не могу поверить, что эти глаза оказались в руках Акаски. Шаринган Итачи и Ринеган. Сейчас меня больше всего интересуют Акаски. Я должен изучить еще больше. Мне плевать, чем ты заинтересовался. Твоя судьба проста. Быть уничтоженным. И этого не избежать. Я бы не был так уверен на этот счет. Вообще-то, я могу захватить вас обоих. И извлечь всю информацию об Акацке, которую хочу. Это становится интересным. Я позабочусь об этом. Не становись на моем пути. Великолепно. А сейчас... начали! А сейчас я поистине польщен. Ты намерен драться со мной в этой форме? Я не мог драться с тобой, как Хирука. Но я хочу показать тебе, что такое разгромное поражение. И это наилучшая форма для этого. Разгромное поражение, говоришь? Знаешь, я удивлен, что такое возможно. Ты испытаешь это скоро и насладишься этим сполна. Все кончено. Нет, еще не все. Я заполучу твой Ринеган. Небесное покорение бездесущего Бога. Что это было? Арачимару, время игр пришло к концу. Настало время перейти к нашему делу. Да, ты прав. Я думал, что могу справиться с вами, но... Думаю, это будет не так просто. Итак, переходим к делу. Почему бы вам не пригласить меня присоединиться к Акацке? Зачем? Как я и говорил ранее, я заинтересован во вступлении в вашу маленькую группу, а присоединиться наилучший способ утолить мой интерес. Думаю, я уже доказал, что достаточно силен для вас, не так ли? Ты слишком болтлив, как для побежденного. До этого момента я не дрался с тобой всерьез. Ты это заметил, разве нет? Я обещаю, что вы не пожалеете. Я буду очень полезен, без сомнений. Гарантирую. Эй, hey. ты вправду позволишь ему присоединиться. он ведь лишь ворует информацию у аккаки. Нет, я не хочу этого. я попросту заинтересован. Уверяю вас. Отлично Добро пожаловать в аккаске. Серьезно? Для нас полезнее держать таких людей поближе, нежели спускать их с поводка. К тому же, он понимает, что пока я здесь, он ничего не сможет сделать по-своему. Да, он прав. Я понимаю это. Кажется, я смогу принять участие. Пусть и не сейчас. Отлично. Мы разобрались. Возвращаемся. Его лицо. Я знал, что видел его ранее. Судьба. Такая любопытная штука. Ты так не считаешь? Джирайя. Итак, как там наш новый член Акадски, Арачимару? Пока что не примечателен. Скорее даже притих Даже Арачимару, когда за ним приглядывает Пэйн, не способен выкинуть нечто серьезное. Кстати, Мадара, человек, которого ты привел недавно, кисами Хашигаки, будет работать в паре с Итачей. Прекрасно. В конце концов, мы сформируем и остальные команды. Для этого нам и нужен очередной член клана. Так, кто следующий? Дейдара, дерзкий ниндзя из Скрытого Камня. Приведите его и приставьте в команду к Сосори, Зетсу. Скажи Кисаме, Сосори и Итачи, привезти к нам Дейдару. Окей, перевел и озвучил канал Аниме Ронин. Полезай в ебаного робота, Синзи.